Друзья, зажигаем! Сегодня я на ябре, нам не просто Согреваем, я знаю, что мне быть прост! Время влияет, какие события Там и диктует форматный Мы на пороге большого открытия Сильность, свободность, богатая стиль Время менять, обещания спасибо. Стой, дело на здесь и сейчас, свободные, любимые, Стой, дело воды, вещи, станем и привет, Старость, дело, дело, не вы, дело, стой, мы. На стой, мы. Десятилетия. стой, Пропаганда Кто, если мы, заставить из России если не мы, свободная Россия а не Почти я не ждем, в этой цепи сеньги Мы строим проекты великой страны Мы помним историю нашей России И историю делаем мы Увери смело, логично. Общие идеи совершенно невы, не будет ли это Отлично, успешно строить, За успех настроить, То есть синий вы, Сильная линия, То есть синий вы, Научная учения, То есть синий вы, Мои десятилетия, То есть синий вы, Мои новые То есть То есть не мы за Сталин, за Сибирь, то есть не мы. Свободная Россия, Свободная Россия, Свободная Россия, Свободная Россия, любимая Россия.